Здравствуйте, дорогие друзья. Это вторая часть мастер-класса по вязанию сеньора помидора из сказки включение Чиполлино. Во второй части я буду вязать тело игрушки. Начинаю вязать с башмачков. Для этого мне понадобится пряжа черного цвета. Делаю петлю. Вяжу. Цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Начиная со второй петли от крючка, я провязываю 3 столбика без накида. Первый столбик. второй третий в четвертую последнюю петлю ввязываю три столбика без накида один два три дальше вяжу три столбика без накида один два, три. Вот в эту полупетлю я ввязываю три столбика без накида. один, два, три. Ставлю маркер. Это первый ряд. В первом ряду 12 столбиков без накида. Второй ряд. Провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В следующую петлю вяжу прибавку. То есть два столбика без накида. В следующую петлю вяжу один столбик без накида. Дальше вяжу одну прибавку. Дальше три столбика без накида. Один, два. В следующую петлю вяжу одну прибавку, дальше один столбик без накида и в последнюю петлю вяжу одну прибавку. Так, это второй ряд. Во втором ряду 16 столбиков без накида. Третий ряд. Провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше вяжу 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Дальше один столбик без накида. Дальше вяжу еще две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. Дальше вяжу три столбика без накида. Один, два. В следующие две петли вяжу по одной прибавке. Первая прибавка, вторая прибавка, дальше один столбик без накида и в оставшиеся две петли вяжу по одной прибавке. Первая прибавка и вторая прибавка. Так, это я закончила третий ряд. В третьем ряду 24 столбика без накида. Четвертый ряд. Вяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжу 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. В следующую петлю вяжу один столбик без накида. В следующие две петли вяжу по одной прибавке. Одна прибавка, вторая прибавка. Дальше провязываю 7 столбиков без накида. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, В следующие две петли провязываю по одной прибавке. Первая прибавка, вторая прибавка, дальше вяжу один столбик без накида. В следующие две петли вяжу по одной прибавке. Первая прибавка. Вторая прибавка. И в оставшиеся две петли вяжу по одному столбику без накида. Первый столбик. Второй. Это я закончила четвертый ряд. В четвертом ряду 32 столбика без накида. Пятый ряд я провязываю 32 столбика без накида. Шестой ряд я вяжу 32 столбика без накида за заднюю полупетлю. Провязала я 32 столбика за заднюю полупетлю. В седьмой ряд я провязываю 32 столбика без накида. Закончила я седьмой ряд. Теперь мне нужно приклеить стелечку для башмачков чтобы игрушка уверенно стояла нужно брать пластик как можно жестче так приклеила я стильку восьмой ряд провязываю 7 столбиков без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше я буду делать убавки. Убавки я делаю столбиками с одним накидом. Вяжу один незаконченный столбик с одним накидом. Второй незаконченный столбик с одним накидом. У меня на крючке три петли. Провязываю их вместе. Так у меня получилась одна убавочка. Второй вяжу столбик незаконченный с одним накидом. Второй столбик провязываю вместе. Еще один столбик незаконченный с накидом, второй, и провязываю вместе. Это еще называется два столбика с одним накидом с одной верхушкой. Вот так. Так Сделала я убавки. Смотрите, чтобы вот эти вот убавки были на носике башмачка. Это зависит, как вы приклеили, какая у вас телечка, как вы приклеили. Может тут 7 быть столбиков, может быть и больше. Вот у меня 7. И у меня... Вот эти вот убавки как раз на носике башмачка. Вот видите? Вот. Дальше мне нужно будет провязать в оставшиеся петли 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. На 17 петле я меняю нить на коричневую. Это у меня уже будет штанина. Это девятый ряд. В девятом ряду вяжу пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Делаю одну убавку. И повторяю так еще три раза. Закончила я девятый ряд. После убавок у меня осталось в ряду 24 столбика без накида. Десятый ряд вяжу 24 столбика без накида за заднюю полупетлю. Закончила я 10 ряд, провязав 24 столбика за заднюю полупетлю. Дальше мне нужно будет провязать 4 ряда по 24 столбика без накида. Провязала я 4 ряда по 24 столбика без накида. Это с 11 по 14 ряд. 15 ряд. Делаю одну убавку. Дальше провязываю пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Дальше вяжу семь прибавок. Первая прибавка, вторая. Третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая прибавка. Это я начинаю формировать коленку. Вот эти прибавки должны быть строго над носочком. Дальше провязываю восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и делаю одну убавку. Это я провязала 15 ряд, в 15 ряду 29 столбиков без накида. Это я провязала 15 ряд, в 15 ряду 29 столбиков без накида. Дальше мне нужно будет провязать 2 ряда, 16 и 17 по 29 столбиков без накида. Провязала я 2 ряда двадцать девять столбиков без накида восемнадцатый ряд вяжу две прибавки первая прибавка вторая дальше провязываю два столбика без накида один два дальше провязываю Три столбика без накида. Один, два, три. Дальше делаю девять убавок. Первая убавка, вторая, третья. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, Девятая. Дальше вяжу четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре. И делаю две прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Так, это я провязала 18 ряд. И в 18 ряду у меня получилось 24 столбика без накида. Теперь мне нужно будет провязать 5 рядов по 24 столбика без накида. Провязала я 5 рядов по 24 столбика без накида. Дальше мне нужно будет связать вот такую вот обвязку штанины. Для этого я возвращаюсь к свободным полупетлям 10 ряда. Вот у меня начало. Я отсчитываю 4 полупетли. 1, 2, 3, 4. И в пятую полупетлю, вот эту, я ввязываюсь. Так, я вяжу столбик без накида. Дальше, начиная с этой же полупетли, я вяжу 15 столбиков с одним накидом. Один, два, четырнадцать, пятнадцать. провязала я 15 столбиков с одним накидом. дальше я вяжу одну прибавку и один столбик без накида. Так и повторяю еще три раза. Прибавка один столбик без накида, прибавка один столбик без накида, прибавка. Один столбик без накида. И в последнюю оставшуюся полупетлю я делаю еще одну прибавку. Дальше я вяжу по спирали. Я не соединяю вот здесь, а вяжу по спирали. Мне нужно будет провязать 15 столбиков без накида. один два три четыре пятнадцать дальше вяжу соединительный столбик обрезаю нити заканчиваю вязание так ниточки прячу в середину башмачка и набиваю ножку формирую так коленочку за коленочкой вот вот так все, две ножки мне меня готовы набила ножку, формируя коленку так заполняя вот так положение ножек игрушки будет вот такое не вот так а вот так начинаю вязать тело вот это у меня левая нить я левой не обрезала так теперь я буду вязать тело Первый ряд я провязываю 22 столбика без накида 1 2 3 4 5 6 15. Девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два. Дальше вяжу три воздушные петли. Один, два, три. Соединяю отсчитываю, отсчитываю от конца ряда. Один, два. И в третью петлю я ввязываюсь столбиком без накида. Вот так. Дальше вяжу двадцать четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. И двадцать четвертый столбик я провязываю в ту петлю, в которую я ввязывалась. Вот сюда. Это двадцать четвертый столбик. Ниточку вот эту я спрячу. Дальше. По воздушным петлям, по трем воздушным петлям провязываю три столбика без накида. Один, два, три. И дальше провязываю оставшиеся два столбика до конца ряда. Один, два. Это я провязала первый ряд туловища. В ряду у меня 54 петли. Второй ряд. Вяжу 8 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Делаю одну прибавку. Дальше провязываю тринадцать столбиков без накида. Один, два, восемь, девять, десять, одиннадцать двенадцать тринадцать здесь у меня от цепочки остались три полупетли в каждую полупетлю я вяжу по одному полустолбику то есть три полустолбика первый полустолбик Второй и третий три полустолбика. Дальше вяжу тринадцать столбиков без накида. Один, два, десять, одиннадцать двенадцать, тринадцать, вяжу одну прибавку, дальше провязываю десять столбиков без накида, один, два, три, четыре, девять, десять Дальше вяжу три полустолбика. Первый, второй, третий. Еще у меня осталось две петли, в которые я провязываю два столбика без накида. Один, два. Это я провязала второй ряд тела. В ряду у меня 56 столбиков без накида. Третий ряд. Провязываю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, делаю одну прибавку, дальше провязываю 12 столбиков без накида, 1, 2, 10, 11, 12, дальше вяжу 5 полустолбиков Первый полустолбик, второй, третий, четвертый и пятый полустолбик. Дальше вяжем 12 столбиков без накида. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Делаю одну прибавку. Дальше провязываю десять столбиков без накида. Один, два, три, восемь, девять, десять. Дальше вяжу пять полустолбиков. Один, два, три. Четыре, пять, и в оставшуюся петлю провязываю один столбик без накида. Так, я провязала третий ряд. В третьем ряду пятьдесят восемь столбиков без накида. Четвертый ряд провязываю 10 столбиков без накида 1 2 8 9 10 делаю одну прибавку дальше провязываю 12 столбиков без накида 1 2 10 в Одиннадцать. Двенадцать. Дальше вяжу пять полустолбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый полустолбик. Дальше провязываю 12 столбиков без накида. 1, 2, 10, 11, 12. Дальше вяжу одну прибавку. 10, 11. Дальше вяжу Пять полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И в последнюю оставшуюся петлю я провязываю столбик без накида. Это я провязала четвертый ряд туловища. В четвертом ряду шестьдесят столбиков без накида. Пятый ряд провязываю двадцать четыре столбика без накида. Один, два, три, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Двадцать четыре, дальше вяжу пять полустолбиков один, два, три, четыре, пять. Дальше я провязываю 25 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пятый столбик. Дальше вяжу пять полустолбиков. Первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый. И в оставшуюся петлю вяжу один столбик без накида. Закончила я пятый ряд. В пятом ряду 60 столбиков без накида. Дальше мне нужно будет провязать. 5 рядов по 60 столбиков без накида. Провязала я 5 рядов по 60 столбиков без накида. Это 6 по 10 ряд. 11 ряд. Я провязываю 21 столбик без накида один два двадцать двадцать один делаю одну прибавку вяжу восемь столбиков без накида один два три четыре пять 6 7 8 делаю одну прибавку и провязываю до конца ряда 29 столбиков без накида закончил я 11 ряд в одиннадцатом ряду 62 столбика без накида дальше мне нужно будет провязать Два ряда по шестьдесят два столбика без накида провязала я два ряда по шестьдесят два столбика без накида. Это двенадцатые тринадцатые ряды, четырнадцатый ряд. Я провязываю двадцать один столбик без накида. Три, четыре, пять, шесть. Девятнадцать, двадцать, двадцать один. Дальше вяжу одну прибавку. Дальше провязываю десять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 8 9 10 делаю одну прибавку и провязываю до конца ряда 29 столбиков без накида закончила я 14 ряд четырнадцатом ряду 64 столбика без накида Дальше мне нужно провязать 2 ряда по 64 столбика без накида. Провязала я 2 ряда по 64 столбика без накида. Это 15-16 ряды. В 17 ряду я меняю нить на желтую. Приступаю вязать кофточку. коричневая нить мне уже не нужна семнадцатый ряд я провязываю шестьдесят четыре столбика без накида провязала я семнадцатый ряд 64 столбика без накида. 18 ряд я буду вязать за заднюю полупетлю. Сначала я привяжу 18 столбиков без накида. 1, 2, 15, 15 16, 17, 18. Делаю одну прибавку. Дальше я вяжу 22 столбика без накида. Также за заднюю полупетлю. 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22. Дальше вяжу прибавку. И вяжу до конца ряда оставшиеся 22 столбика без накида. Также за заднюю полупетлю. 1. Это я провязала 18 ряд в 18 ряду, 66 столбиков без накида. Теперь мне нужно провязать еще 3 ряда по 66 столбиков без накида. Провязала я 3 ряда по 66 столбиков без накида. Это 19, 20 и 21 ряды. Подбила я ножки. Ножки должны быть вот такие. Вот так расположены. Набивайте так, чтобы формировались коленки. Вот так он должен как бы немного быть на присед, на приседках. 22 ряд я вяжу 9 столбиков без накида. 1, 2, Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одна убавка. И повторяю так еще пять раз. Закончила я двадцать второй ряд. В двадцать втором ряду шестьдесят столбиков без накида. Двадцать третий ряд. Провязываю восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаю убавку. И повторяю так еще пять раз провязала я 23 ряд в ряду 54 столбика без накида 24 ряд провязываю 54 столбика без накида 25 ряд провязываю 7 столбиков без накида 1 2 3 4 4, 5, 6, 7, делаю одну убавку и повторяю так 5 раз. Закончила двадцать пятый ряд в двадцать пятом ряду 48 столбиков без накида, 26 ряд провязываю 48 столбиков без накида. Двадцать седьмой ряд провязываю 6 столбиков без накида: 1, 2, 3, 4, 5, 6, делаю одну убавку и повторяю так еще 5 раз. Закончила двадцать ряд в двадцать седьмом ряду. 42 столбика без накида. 28 ряд провязываю. 42 столбика без накида. Провязала я 28 ряд. 42 столбика без накида. 29 ряд. Я вижу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, делаю одну убавку повторяю так еще 5 раз провязала я 29 ряд в 29 ряду 36 столбиков без накида теперь мне нужно провязать 2 ряда по 36 столбиков без накида провязала я 2 ряда по 36 столбиков без накида все тело я закончила теперь нужно обрезать нить Оставить запас для пришивания головы. Теперь я возвращаюсь к 17 ряду, вот где у меня остались свободные полупетли. Так, вот у меня конец ряда. Начало. Начинаю я вот с конца. Вязываю нить. И начинаю вязать с этой же полупетли. Я вяжу 64 столбика без накида. Шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три и шестьдесят четыре. Провязала я первый ряд обвязки. Дальше продолжаю вязать по спирали и вяжу еще два ряда. 64 столбика без накида провязала я два ряда по 64 столбика без накида всего у меня их три теперь мне нужно так вот сложить найти вот тут вот здесь середину потому что мне будет вот так вот расходиться рубашечка как у сеньора помидора в мультфильме где-то вот то у меня получается вот здесь ставлю я здесь маркер да где-то так Сейчас я посчитаю, сколько у меня получилось от начала ряда. Девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, четыре. Так, а ну сейчас я посмотрю. Посередине это или нет? Да, посередине. Поворачиваю вязание и начиная со второй петли от крючка провязываю до маркера шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три. До маркера у меня шестьдесят петли по кругу так дальше опять поворачиваю вязание также начиная со второй петли от крючка я провязываю два столбика без накида 61 и вот эта петля 62 поворачиваю вязание также начиная со второй петли от крючка вяжу 61 столбик без накида. девять 60 и вот последняя петля 61 поворачиваю опять вязание также начиная со второй петли от крючка провязываю 60 столбиков без накида. Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят. Поворачиваю вязание, начиная со второй петли от крючка, провязываю пятьдесят девять столбиков без накида. Пятьдесят семь, пятьдесят восемь. 59 все обрезаю нить впоследствии ее спрячу так теперь мне нужно набить тело оставляя центр свободный чтоб можно было сунуть туда трубочку нужно набивать вот здесь вот здесь чтоб вот, вот так стоял. Вот так должны быть набиты ножки. Видите, он как будто немного на приседках сидит. Животик надо обязательно набить, чтобы он выделялся. Он же все-таки сеньор-помидор. Вот так. Так дальше сейчас я свяжу воротничок. Дальше мне нужно будет связать воротник жабо для рубашки. Для этого я делаю петлю и вяжу цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше провяжу по цепочке семь столбиков без накида, начиная со второй петли от крючка один, два, три, четыре, пять. Шесть и семь поворачиваю вязание, вяжу одну петлю подъема, дальше вяжу в переднюю полупетлю по одному столбику без накида, один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь. Поворачиваю вязание. Дальше мне нужно будет в каждую петлю провязать по два столбика с одним накидом. Сначала я провяжу 2 воздушные петли подъема. В первую петлю провязываю один столбик без накида. Дальше в каждую петлю, как я и говорила, вяжу по два столбика с одним накидом. У меня получилось 13 столбиков с одним накидом. И вот этот столбик из воздушных петель, 14 -й. возвращаюсь к полупетлям оставшимся, у меня их тут 7, ввязываюсь в первую полупетлю, Вяжу 2 воздушные петли подъема. Сюда же ввязываю один столбик с одним накидом. И дальше провязываю каждую полупетлю по два столбика с одним накидом. Закончила, обрезаю нить. Сейчас я спрячу их. Спрятала я ниточки. Вот такой воротничок у меня получился. Жабо. Вот так я его потом пришью. Так, все, я закончила вторую часть мастер-класса. В третьей части мастер-класса я покажу, как вязать пинжак Сеньору Помидору, Также как вязать ручки и соберу игрушку. До встречи в третьей части!